Друзья, всем привет! Ставлю я вас на окошко дома и хочу с вами поделиться хорошей новостью. Наконец-то в этом доме вымыты все окна. Я так давно этого ждала. Окна были невероятно грязные, на них был скотч, который нужно было отдирать. скотч, который простоит год, и, ну, даже, я думаю, достаточно там несколько месяцев постоять под солнцем, его потом просто содрать невозможно. Это такой кропотливый труд, это ножичкам, либо специальной химии нужно все это снимать. В общем, Сегодня какой-то чудесный день. Вчера позвонила Юля Садовник, которая убирает у нас. Говорит, у меня есть окошко, могу прийти к тебе. Я ей говорила, что хочу, чтобы на окна мне помыла. Она говорит, могу. В общем, она пришла, сделала тут чудеса. Вчера я у Юли спросила, что ей нужно купить для того, чтобы она приступила к мытью окон. Какие-то, может, специальные там тряпки, губки, либо мистер мускул там какой-либо, еще какое-то моющее средство. И... Была очень удивлена ее ответом, она мне сказала, купи мне обычные Аферри, там две бутылки и тряпочки у нее свои, она приносит с собой какими-то там она тряпками работает, которые супер-пупер эффективны, ну в общем. И к моему большому удивлению, не знаю, напишите, может быть вы знали об этом, что Аферри лучше моет стекла, чем мистер мускул любой и действительно она помыла, я вижу результат, все блестит красиво, не знала такого Еще один строитель тоже позвонил, говорит, могу завтра к вам прийти, то есть это сегодня, он пришел, и это тоже удивительно, потому что обычно ну, строители, обычно строители такой интересный народ, они неожиданно могут появиться, и также неожиданно исчезнуть, и потом через время снова они появляются, и снова напоминают о себе, просятся на работу, в общем, весь этот процесс происходит, кто сталкивался со строительством я думаю все прекрасно меня поймут в общем сегодня пришли ребята, которые утрамбовывали землю, досыпали, продолжали разравнивать, носили песок. Мы просто сейчас активно стараемся как можно быстрее успеть вот в эти два месяца, потому что потом уже холода наступит, и много чего мы заморозим, и оно так зиму еще будет стоять, как бы возобновим уже с весны. Вот, мы очень хотим успеть высеять газон. Огромное спасибо вам за обратную связь, за предложение взять каток, но по э, такому стечению в течение обстоятельств мы каток нашли буквально на соседней улице, и, конечно же, там вот мне предлагали, по-моему, с Абуховки, а Абуховка, это вообще другое направление, это в другом конце города, но нам ехать через весь город надо, это ну, достаточно далеко, но, в принципе, если бы не было этого предложения да, на соседней улице, то мы готовы были бы и в Абуховку ехать. Но вот спасибо, так люди отозвались. Очень приятно, кстати. это классно Сейчас я вам покажу, покажу, что мы уже за этот день сделали. В общем, сегодня такой живой день, процесс такой, движение. Люблю я очень такие дни активные. Поэтому если люди готовы работать и хотят работать, то надо давать им работу. Вот каток, который мы искали, он кажется очень тяжелым, и я думала, что как же мы его будем там вести и вообще даже поднимать, грузить в машину, но оказывается, я-то не знала, мне уже Сережа потом объяснил, он внутри пустой. И его перед тем, как вот это вот все разравнивать, его засыпают либо песком, либо водой. Он становится очень тяжелый. Извините, я не знала об этом. Правда, вот такая вот деталь, какая-то мелочь, а я о ней узнала только вот. Можете, можете себе представить, когда уже, будучи взрослой девочкой. Ну, такое бывает. Невозможно все знать. Сегодня тоже досыпали песочек, начали уже разравнивать здесь. Вот-вот-вот, очень много... Разровняли, утрамбовали. Здесь сливная яма невероятно огромного размера. Вот здесь утрамбовали, разровняли. Я так понимаю, сейчас нужно все пролить хорошо водой. Ну, в общем, за этим Сережа больше следит. Он там читает, изучает, как правильно высеять газон. Ну, этим он занимается. Он ответственный у нас. А вот окошки, ну, не знаю, наверное, уже не видно, скорее всего, даже и камера не передает, но, как по мне, они невероятно чистые, и очень долго мыла девочка. Тяжело, конечно, я видела, как тяжело, она ножиком отдирала этот скотч. В общем, такая кропотливая достаточно работа, но они прям у меня сверкают, блестят, и <сuto> <сuto> такими чистыми они никогда не были кстати, и вижу, что позасыпали клумбы, ну почти позасыпали не до самого верха, но все равно процесс идет <сёк> все движется и меня это очень-очень радует класс, да, у меня еще спрашивали сколько соток земли с половиной соток, там 9 с хвостиком где-то все, все вот такая вот красота так что очень активный день сегодня был. Да, еще забыла сказать, аренда катка в день 150 гривен. Почти даром. Затеяли мы с ребятами приготовление чизкейка. Так нам понадобится творог, масло. Ну, в общем, у меня еще не все ингредиенты есть. Вот У нас тоже помощник плакал, просил, чтобы ему дали. Марк хохотон. <соединяя> Марк толчет, ну уже не Марк, уже а, я, а я. Да. вместе они толкут э, печенье, Макс, надо превратить да. такую мелкую крошку, сюда да. мы хочу добавим масло да. растопленное, и я хочу еще попробовать добавить конфетки и риски, чтобы и это есть. была такая тягучая консистенция, так, вот. и яйца, вот, вот, вот они. Марк закончил разворачивать ириски, сейчас мы их растопим на огне со сливочным маслом и добавим это все вот в эту массу, над которой издевается я. Так, как вы поняли, ириски это секретный ингредиент, я его еще не добавляла, решила просто попробовать, я думаю, я думаю что получится вполне. Нам понадобится молоко, где-то полтора стакана молока, три яйца. Ребят, делаю на глаз, не просите рецепт, потому что в прошлый раз я его не сохранила и буду делать по памяти. Так, выливаем в нашу печенюшку вот эту вот вкусняшку. Всю-всю-всю. Еще раз напоминаю сливочное масло с рисками. Так, и все хорошо размешиваем. Это будет у нас основой для нашего тортика, для нашего чизкейка. Кто у нас тут соль ест, Ян? Нельзя соль есть. Эта штука сирийская. это получилось просто бомба. Это такая вкусная, она можно отдельно готовить конфеты. Супер. Основа под наш ческий готова. Вот такое она получилась красивой. Мы ее утрамбовали. Все, сейчас она практически она уже застыла, потому что за счет того, что тут и риска, она схватывается мгновенно. Карамелизируется, что ли. Добавили теплое молочко. Здесь три яйца, творог. Сейчас сюда желатин вольем. Будем вливать форму отправляем в холодильник застывать. Пока застывает тортик в холодильнике, покажу вам свои цветы хризантемы. Что-то я ими недовольна. Вот они второй день у меня уже в горшке их высадила. Поливаю, поливаю, но они немножко у меня подвявшие все время. Но с ними произошла еще одна очень интересная история. Когда я высадила, я ночью много цветочков просто пообрывал, побросал и много поломал веточек. Помял. И они вот в таком у меня не очень хорошем виде я не знаю отойдут не отойдут но надеюсь что отойдут если нет то придется еще ехать покупать но я бы еще купила потому что мне они очень нравятся но жалко что они такие подуставшие немножко но будем надеяться что они придут в себя и вот мой перчик. А перчик хорошо стоит. Тут доступа к нему нет. Никто его не дергает, листики не обрывает, и сам перец никто не обрывает. Поэтому я думаю, что он здесь хорошо приживется. Вот, кстати, начали появляться новые маленькие такие завязи. Поэтому все будет хорошо с ним. Так, желе готово. Малинку я только что выложила. Ну, я выложила вот так по кругу. Не хочу его внутрь ее выкладывать. Этого достаточно. И... Самая красивая часть. Теперь заливаем. Все, готово. Так, заходите к нам на огонек. У нас очень тепло, уютно и вкусно пахнет. Вот такой у нас вечер. Решили мы сегодня себе сделать. Стоим тут, получаем эстетическое удовольствие, еще такие ароматы и греемся. Все, все вместе. Затаились в ожидании тортика. Мама, вот такое дело! Да, я такое дело только это немножечко другое. Во-первых, ну, начинается. Сейчас Давай будем резать его. Здесь очень вкусная основа должна быть. И консистенция совсем другая, потому что я помню, что тот получился другим, а этот мама, другим. Они это разные. Мар... Мама, это мармират отсюда. Что? То есть, мама, это мармират, это мармират. Это желе, желе, желе. Это желе, это желе. А, да. Но не Желеп. все как желе. Вот, ну, гамань, давайте. Гамань. Приступим. Приступим, да. Да. Ой, я так и не отрежу его. Не, не получится мне сама. Угу. <смех> так, пробуем. Так, пробуем. Чипок. Офигенно. Офигенно да? Офигенно. Да. Вкусно. Угу. Сейчас папа скажет. Да? Вкусно. А как тебе мне основа? Основа, кстати, вообще бомба. И мне Бомбическая. Бомба. Ну, самопеченье хорошее. Да. Да, снова хорошо. Угу. Всем приятного аппетита и до скорой встречи.